тема важная, да, потому что от того, кто мы, зависит то, насколько продвинется наш клиент, и вы наверняка уже э, это знаете. И я не знаю, кто сейчас в нас слушает, вопрос, наверное, такой, в чат напишите, пожалуйста, кто не коуч? Вдруг есть не коучи здесь? Потому что, конечно же, э, это... Линейка э, коучинка мастерство оно предполагает э, то, что в аудитории будут коучи. Э, несколько слов о себе. Э, не листается. Ага. Несколько слов о себе. Э, у меня э, мой опыт 8000 плюс часов, куда входит и коучинг первых лиц, и обучение коучингу, и командный коучинг, и супервизионный, менторский. Много всего делаю на рынке Украины, СНГ и уже мировом в том числе. Для развития этой интереснейшей, удивительной, помогающей, ну, на мой взгляд, самой экологичной профессии. Почему я говорю несколько сравнивая, потому что э, я профессиональный бизнес-тренер, профессиональный ментор, э, консультант по управлению, с, это второе высшее образование, э, медиатор э, и э, в моем бэкграунде пять направлений психотерапии, да, я закончила с, с дипломами, с сертификатами. И э, я сравниваю не потому что я коуч, а значит все остальное, несколько иное, и э, мне не нравится, а потому что я профессионально в каждом из этих э, направлений. И э, в своей сути коучинг действительно самая экологичная технология э, современного, э, современных помогающих профессий. Ну что ж, э, сначала кто, потом что. С какими запросами обращаются, с какими вопросами обращаются к чаще всего? Уважаемые коллеги, давайте будем задействовать чат. Или включайтесь. Вопрос как звучит? Но ну, я спрашиваю вас не содержательно, а именно вопрос. Вопросы э, есть где, когда, что, как, зачем, почему, кто. Вот какой вопрос чаще всего задает нам клиент? Вот он приходит и говорит нам. Что? Какой вопрос? Ау, люди, включайтесь. Руслана, есть вообще в аудитории кто-нибудь, кроме меня? Есть, конечно. Есть, есть, есть отлично. Тогда включайтесь кто-нибудь и скажите, какой вопрос чаще всего задают. Ладно, отвечаю сама, пока вы тут разгоняетесь, просыпаетесь, вы чего, только проснулись. Что? Вопрос что? Приходит человек, как правило, рассказывает какую-то историю, говорит, у меня что-то с отношениями, или говорит, я не могу больше находиться на той работе, на которой я работаю, или говорит, я устал, я выгорел, или говорит, мне нужно больше уверенности я не знаю что мне делать действительно это вопрос что но э, коучи профессиональные знают что ответа на этом уровне с которого пришел к нам клиент а уровень что если берем пирамиду логических уровней да это уровень окружения э, и чуть-чуть может быть действие если человек э, хочет не рецепта, а все-таки плана, то это уровень действия. Но это такие да, базовые уровни. Так вот, ответа там нет. И э, э, кто и зачем управляют э, вопросами, что и как. И я утверждаю, но опять же, вы мне можете не верить, вы можете оппонировать конфронтировать я утверждаю что коуч лучший инструмент коучинга и когда обучаю в интегральный коучинг школе и затем на развивающих помогающих программах это и убеждения и мастерство и коучинг интенсив я на всех программах говорю о том что вы берете инструмент пробуете его несколько раз и когда вы его пробуете, обязательно предупреждайте человека, что вы его пробуете, возьмите кого-то, чтобы попробовать, да, не, не слету э, инструмент, особенно если он э, такой объемный, э, не надо экспериментировать на клиентах за деньги, э, попробуйте его. И после этого он уходит к нам на бессознательное и работает интуитивно. И, конечно же, мастерство – это когда мы не опираемся на инструментарий, а действуем с клиентом в потоке. И если посмотреть на известную всем модель Сократа, для того, чтобы что-то иметь, ту же новую работу, или новый уровень дохода, или гармоничные отношения, или выйти замуж, не знаю, жениться, или... Ту же самую уверенность на должном уровне в каком-то вопросе, реализовать проект, запустить стартап. Нужно что-то делать, причем не то, что делали до этого, и каким-то быть. И вот этот вот голубой кружочек, он чаще всего нашими клиентами и часто коучами не берется во внимание должным образом. И об этом и пойдет речь. И есть такой принцип в нашей школе, ИМПС, изменить можно только себя. И если у коуча нет этого принципа, то у него не будет интуитивно понимания, какие вопросы задавать и э, как работать с запросами третьих лиц. Звучит запрос, запрос третьего лица? Что я имею в виду? Вдруг не все понимают этот термин. Когда наш клиент говорит, э, я хочу, чтобы муж... Или даже он не говорит это впрямую. Но когда вы ее спрашиваете, что будет лучшим результатом, он говорит, я хочу э, вот что-то что сделать, чтобы он... А если ты это сделаешь, а он не... если у него право вообще не сделать так, как ты сейчас хочешь? Коуч не может работать над запросом третьих лиц. Мы не можем извинить мужа, жену, детей, начальника. Мы не можем э, брать в работу такие запросы. И этот принцип, важ, принцип важно встраивать в первую очередь в себя. Идем дальше. И... Хочешь изменить жизнь, изменить сам, и этот принцип тоже важно. Не просто иметь в голове коучу, но именно жить так. Тогда интуитивно, как только клиент опять будет сваливаться на дорожку, вы даже можете это не заметить, как вы уже пошли по дорожке, что-то делать с мужем, женой, руководителем, командой, которая в подчинении. Важно изменение на уровне быть тогда изменится поведенческий уровень. А кто я есть сквозь призму, возможно, ценностей, возможно, э, каких-то жизненных принципов, э, верований, сквозь призму э, того, что мо ⁇ не мо ⁇ то, что люблю, не люблю. Вот э, это... Такой, как будто бы, знаете, можно еще метафору алмаза придумать, да? Посмотреть на метафору алмаза. Алмаз на самом деле такой камень. Камень э такой незрачный очень, темный. Но как только его начинаешь огранять, да, то он начинает блестеть. Так вот, то, чем занимается коуч, э он ограняет алмаз, который есть в каждом его клиенте. Э когда-то мы с, в живом деле делали такой конкурс на лучшее определение коучинга. И победитель Александр Чернявский, по-моему, если я не ошибаюсь, он такое определение замечательное придумал, что коучинг – это мастерство огранки самородков. Круто, правда? Вот как раз в эту метафору. И э, у нас э, слишком мало времени для того, чтобы сделать это упражнение сейчас, но возникает вопрос, а как мне вот это самое «кто» определить? Вы можете себе э, сейчас э, заскринить этот слайд и письменно ответить на эти вопросы сильные стороны зоны роста какие убеждения помогают какие мешают какие ценности поддерживают кто я как коуч зачем я это делаю ради чего я в профессии ради чего мне двигаться дальше чтобы что ответив письменно на эти вопросы абсолютно точно э, наш внутренний алмаз будет блестить ярче кто-то что-то хочет сказать или мне двигаться дальше у меня есть вопросы для вас. Я сейчас просто погружаю всех нас в контекст. И коучу, безусловно, помимо того, чтобы знать, как мы устроены, вот этот уровень быть, нужен ресурс. Ага. Да, слушаю. Кто-то что-то хочет сказать? Как будто кто-то... Да, я хотела... Вы слышно меня? Да, сейчас слышно. Включаю. Видео не включается, я... Звук включила. Хорошо, вы Оксана? А, Алла, Алла, это Оксана Потина. Еду в машине, поэтому не могу не пропустить и прислушиваюсь. Да. Алла, ты абсолютно права с вопросами и про коуча. И спасибо, что поднимаешь эту тему сейчас. Только от личности коуча зависит то, как как увидит вот в этом зеркале клиент, вот такое что это возможно что, вот, что такое понятие быть и это дает ему такой внутренний толчок тоже пройти по этим вопросам абсолютно, вот. точно. абсолютно точно спасибо Оксан за этот комментарий потому что если мы не проходим через это то мы пропускаем это в работе с клиентом и мы проскальзываем сразу же вот в эти планы в давай что-то будешь делать и тогда есть один, одна заповедь коуча, я покажу ее, не, не хочу сейчас заскакивать наперед. тогда просто от клиентов звучит так, это как будто бы как-то слишком технологизировано. И для меня, и в нашей школе этот принцип, думаю, в большинстве школ он есть тоже, принцип такого баланса, знать, любить или еще я говорю технологический и человечный да? технология и человечность технологичность человечность обязательно должен быть баланс то что мы знаем все технологии инструменты и при этом человечность фокус на клиента и вот это его быть и наш фокус на себя в том, ну, не в самой сессии а до сессии так ресурс коуча принцип трех э экология эмоциональный интеллект энергия это очень важно мы вот Сейчас много с вами про это быть а потом я покажу пять заповедей хорошо Итак, экология э, что это значит это значит быть в ладу с тобой своими целями а вы э, думаете тоже что это значит для вас и возможно в чат добавляйте заниматься любимым делом жить по принципу life-business balance действительно у нас э, сбалансированы но сбаланс баланс это не не стагнация а как минимум э, я и в бизнесе на 100%, я не думаю, о боже, что же у меня там э, с моими детьми, и не, не нахожусь в чувстве вины. И когда я дома, да, с детьми, или когда я одна и напитываюсь, сейчас готовлюсь, там, не знаю, к новому вектору в бизнесе, возможно, там, или своей жизни, то я не думаю о том, о боже, как же там мой бизнес. Я действительно по-настоящему здесь и сейчас где бы я ни была, у меня есть ощущение вот этого внутреннего стержня, и что у меня есть баланс. Осознавать это значит экологично, что происходит быть здесь и сейчас. Брать на себя ответственность за все, я подчеркиваю все, что происходит в жизни. Ну и еще, конечно, что-то. Если, вот очень кратко, то быть в ладу за свой, с собой, своими ценностями, своими целями, желаниями э, и когда нахожусь здесь и сейчас, вот как я сейчас. Я сейчас здесь с вами, в этой вебинарной комнате, и если бы я думала о тех 10 еще вещах, которые будут со мной после этого вебинара, то я бы не смогла ну, донести до вас то, что я сейчас доношу, и вы бы не чувствовали меня вот так, как сейчас чувствуется. Верно? Эмоциональный интеллект, да, эмоции, второе в ресурсе коуча. Это очень важно. И э, про это целые тренинги можно проходить. И у нас в э, живом деле есть тренинги по эмоциональному интеллекту, и корпорации сейчас заказывают их. Эмоциональный интеллект как скилл коуча это очень важно нам важно понимать что состояние это личный выбор и когда мы вот чувствуем себя так как этот молодой человек на этой картинке то мы можем выбрать и переключиться и это очень очень важно и этот скилл нужно прокачивать и третья составляющая это энергия и у меня к вам вопрос Вот как вы готовитесь к сессии кто может поделиться как готовитесь ну, понятно, что мой вопрос предполагает, что к сессии желательно готовиться. И э, в, раз это после, в, в, в, после э, слова «энергия», то я имею в виду не только, не только технологическую подготовку, а энергетическую. Друзья, поделится кто-то, как готовитесь? Ну, абсолютно точно должна быть... Ой-ой-ой, что-то у меня тут такое происходит. Подождите. Сейчас, сейчас. Извините. Сейчас, друзья. Ну, мы пока, жду вашего ответа. Кто хочет поделиться? Да-да-да, я вижу, что. А где презентация у меня? Вот это, ага. Сейчас, Сейчас, друзья, сейчас мы все сделаем. Никто не хочет поделиться? Вы что, не готовитесь, друзья, или вы э, не со мной сейчас? Все, у нас Попа... все хорошо. Угу. Все хорошо. Как вы готовитесь? Кто-то даже открылся и показал себя. Поделитесь? Абсолютно точно важно настраиваться. Э, настроение от слова Настройка, да, как в радиоприемнике, важно настроиться на нужную волну. И, конечно же, нужно убрать лишние мысли в голове. Даю э, технологию, берете лист бумаги очень быструю, выписываете все, что мешает. Да, отложили в сторону, это подождет. Еще одна мозга будет полезно, если вы напишете четко время, когда вы вернетесь к тому, что вас сильно-сильно волнует. Это может быть что-то, что вы сделаете с телом. Самый простой способ – простучались. Простучались, каждый вот элемент тела простучали. Очень хорошо работает, не знаю, приседания, отжимания, что-то, что включит тело. Очень хорошо... Работают работает еще точки на голове, да, на голове. Вот прямо сейчас можете чего-то поделать с собой, чтобы больше включиться. Ну, давайте вместе это сделаем. Возьмите прям рукой и голову и буквально, как вот рука лож, ложится на голову, понажимайте. Очень хорошо потереть уши. Уши Реально там огромное количество нервных окончаний и огромное количество энергии к вам прибудет. Да прибудет к вам энергия. Вот э, все, что касается шеи э, и преддверия шеи, э, плечи, насколько вы можете сейчас это все размассажируйте э, и потрите чтобы в голову пошла энергия и почувствуйте. Поставьте чатик плюсик, если вы это проделали, и с вами что-то произошло, и энергии добавилось. И энергии добавилось. Это важно делать. Очень часто я, когда э, менторю э, своих э, или супервизирую своих, э, не знаю, в или коучи в своей работе, то они мне говорят про то, что не хватает энергии. Я говорю, как ты готовишься? Я читаю, я просматриваю всю историю с клиентом. Я говорю, как ты готовишь тело? Как ты настраиваешь тело, дух, ум и душу? Как ты возвращаешься в целостность? Показываю еще одно упражнение, которое очень быстро вас возвращает в целостности. Точка э -э, вот на груди, вот здесь, ну видно, да? Вы, вы пальцем очень быстро поймете. И точка э -э, копчик. Вот закройте глаза и нажмите на эти две точки. Почувствуйте, что с вами происходит. Как будто раз, раз, раз, раз, раз, и все выстроилось. Очень быстро приводит. Все, все наши тонкие тела и основное тело в, к целостности. Ну что ж, заповедь коуча номер один, о которой я как раз говорила, человек важнее результата. Это нам, коучам, дает возможность э, не бросаться на первую цель клиента, которую он сказал, и не помогать ему ее решать, а задавать вопросы выводя его на другие уровни узнавать ценность этой цели помогать ему обнаружить истинную цель ведь 90 процентов тех запросов которые приходят к нам вы же наверняка с этим сталкиваетесь они не истинные они либо не то что ложные нет они либо не его либо не в его зоне контроля и влияния, либо это вариант решения какой-то другой цели, которую придумал мозг. Самый такой вот э, надежный вариант, который точно не выведет человека за зону э, его комфорта. Э, мне безумно нравится цитата э, Джона Гриндера, Ричарда Бендлера и Вирджинии Сатир. «Без доброго и любящего сердца любой инструмент» становится лишь промыванием мозгов. И я м, еще раз вам подчеркиваю важность вот этого баланса э, тех, человечность, технологичность, технократичность. И в большей степени в школах уделяется внимание вот этому э, скилу, да, инструментарию. Но м, человечность и э, наше умение быть с клиентом, партнерской позиции, в сотрудничестве, быть с клиентом на равных, э создавать такое пространство принятия, э в котором человек будет открываться. Как раз об этом следующие заповеди. Безоценочность, ключ, доверие – заповедь коуча номер два. И здесь важный такой принцип – люди не против нас, они за себя. И коучи, признайтесь, пожалуйста плюсиком смелость это кстати тоже важный скилл коуча кто из вас попадался на удочку такую приходит клиент и он вас жутко раздражает или злит и вам нужно что-то с собой сделать чтобы вернуться в себя да, при, ну, буду признательна тем из вас, кто поставит плюсик, если с вами такое было, я признаюсь, да, э, на разных этапах моего развития, э, не только в начале, да, такие, такое со мной бывало, да, я уверена и будет еще, почему? Потому что мы же движемся по спирали, и э, новые… Клиенты приходят к нам для развития и роста, они нас готовят для вот этого нового витка, и перед тем, как мы переходим на следующий виток, обязательно возникают сложности, неудачи, у нас возникают какие-то напряжения, возможно, с другими людьми, нашими клиентами или командами, если вы командный коуч. Вот, не вижу чат, я не знаю, плюсики есть, так что, друзья, да, вот тут мы с вами в единое, думаю, не только тут. И у меня к вам вопрос, как вы развиваете безоценочность? Я, правда, как-то задаю вопросы, и как в пустоту такую, вот, как вы развиваете ее? Да, легко сказать безоценочность, но это не так легко сделать, и не зря здесь одуванчик, потому что... Я могу так сказать, вот сколько у одуванчика, вот этих самых одуванин, вот этих красивенных, летящих, я не знаю, в детстве, знаете, мы называли это письма, да, письма, письма счастья. Вот если прилетела и ты поймала такую штуку, значит, будет счастье. Я не знаю, кто из вас играл в эту игру, я не играла. И действительно, пластов вот у этого понятия очень много. Мы как раз только что про это с вами говорили. И безоценочность это не, ну, не состояние, это путь. И э, на каждом действительно витке своей жизни мы будем с этим сталкиваться, и важно очень быстро замечать, что происходит с нами, и очень быстро переключаться дальше. И есть тому много способов, какие у вас есть. Кто готов поделиться? Возможно, в чате есть какие-то ответы? Пока нет ответов. Друзья, как вы это делаете? Я сейчас вам покажу инструмент, который использует интегральная коучинг-школа, но, возможно, вы тоже его изучали, но не знали, что им-то им и развивается безоценочность. Так как времени у нас немного, я хочу вам довольно много подготовила в этой презентации и в этом вебинаре модель роста Милтона Эриксона. Наверняка многие коучи с ней знакомы. Это отличный способ развивать безоценочность. Каждый из этих пунктов, особенно первые четыре, это способ развивать безоценочность и способ сканировать. Насколько еще во мне есть потребность развивать эту самую безоценочность? Потому что, например, если вам захотелось кого-то спасти, то однозначно у вас не встроен ни первый, ни второй пункт. Если вы, вам клиент говорит, ты знаешь, я решил остановиться и не двигаться к своей цели, а вы вместо того, чтобы спросить, с чем это связано, какие есть риски, какие есть выгоды этого, этого выбора, вместо этих вопросов вы будете ему говорить, как же так? давай подумаем, что можно сделать, может быть, можно делегировать и так далее, то у вас не встроен ни третий, ни четвертый пункт. И очень важно эту вот модель обязательно в себя встраивать, и тогда безоценочность будет расти. Возможно, есть, появились какие-то вопросы, друзья, тогда обязательно мне их пишите, и у меня здесь в студии мои помощники, и они мне их просто зачитают и передадут. Хорошо? Заповедь коуча номер три: будь интуитивен, любознателен и смел. И мы сейчас пройдемся э, по модели сила это модель, которую изучают студенты э, нашей э, школы. Смелость, интуиция, любовь и любопытство абсолютно вера в потенциал э, я автор этой модели. Э, и э, я говорю всегда: на первом модуле я ее даю и говорю так: что друзья, э, ну, у нас э, когда модуль три дня э, заканчивается, то четвертый день – это реальная работа с э, людьми, да, с клиентами, которых они не знают. Э, рынок знает и ждет эти дни, э, приходят к нам. Кстати говоря, у многих из них прорывы, они действительно растут, меняют работы, выходят на новый уровень дохода, выходят, на уж Так вот, я говорю о том, что… Даже если вы, ну, представьте, только-только-только изучили инструменты, конечно, вы, он у вас еще не встроился, и гораздо лучше не вспоминать инструмент, а работать тем, что есть. Есть такой даже принцип, ты лучший коуч для этого клиента с его вот этим запросом на данное время, да, вот на эту секунду времени. И тогда коуч расслаблен. Когда мы напряжены, то напряжен и клиент. Чем чище коуч, тем больше шансов у его клиентов. Поэтому я говорю, опирайтесь в первую очередь на модель сила. Если вы будете смелы, будете опираться на, интуи, на интуицию, а встроилось уже много, будете любить вашего клиента или хотя бы будете любопытны, да, проявлять искреннее любопытство, к нему самому, а не только к его запросу, будете верить в его потенциал, то у вас все получится. И у меня к вам вопрос, зачем коучу смелость? Все же хочу с вами поговорить, у нас же не лекция, да, я-то делюсь, э -э, и при этом... Зачем коучу смелость? Друзья, хотя бы в чат. Не будь, э -э, если в течение 5 секунд нет ответа, то я тогда включаюсь, хорошо? Ладно, не говорите, как минимум, как минимум, для того, чтобы, вот это, есть, да? Да, есть, задать неудобный вопрос. Супер, как это провокация с... у да, меня, как да. Как без смелости, чтобы быть поучим, надо быть смелым, ага. задавать смелый вопрос. Супер, супер. Я добавляю к тому, что вы сказали, это четыре буквально... Можно сказать, инструмента, отражение. Важно быть смелым для того, чтобы отразить, что сейчас происходит, отразить эмоции, эмоциональное состояние, отразить, например, то, что вы заметили какое-то противоречие. Ну, что я имею в виду под словом отразить, потому что те, кто у меня учились, точно это знают про этот инструмент. Это сказать сейчас что-то, что-то изменилось в настроении, что произошло, вот это отразить. Ни в коем случае не говорить, ты сейчас погрустнел, или ты сейчас заволновался, нет, это будет оценка, отражение. Что-то поменялось, что? С чем это связано? Донесение информации, и э, донесение информации отличается от э, совета, это прямая коммуникация, по сути, да, и отражение, донесения информации. Чем отличается? Совет это прямое решение задачи. Вот что тебе нужно сделать: да, первое, второе, третье. Информация это может быть метафора или история. Или вы через вопрос, да, позволь, я расскажу тебе историю, позволь я расскажу тебе одну из э, теорий, да, и вы делитесь какой-то информацией, которая у вас есть, которая не решает впрямую э, задачу клиента. И после этого задаете вопрос, э, как ты думаешь, почему я тебе ее рассказала? Э, какие, э, какие бы ты сделал связки со своей... Э, со своей задачей, что тебе открывается через эту историю. И он может сделать абсолютно не те выводы, которые вы предполагаете, да, потому что то, что вы предполагаете, не имеет никакого отношения к клиенту. Навык перебивания очень важный навык, особенно если клиент любит долго рассказывать, но перебиваем мы не так, э, извини, э, давай к цели, а мы, конечно же, перебиваем через вопрос осознанно и м, говорим, э, «Позволь, я вмешаюсь» или «Позволь, я тебя перебью» или «Позволь мне сейчас задать вопрос». И там дальше спрашиваете. Ты э -э, рассказываешь, вот э, ну, сказал, что тебе важно вот это, и сейчас говоришь вот об этом. Как это связано? Или что важнее? Или э -э, насколько важно продолжить двигаться куда-то в одну из этих сторон? Э, то есть мы его перебиваем не выбирая, куда отправиться, а через вопрос. Ну и, наконец, провокация. Как раз спасибо тем, кто это написал. Смелые вопросы, вызовы бросать клиенту. К примеру, э, сидит клиент и говорит, ну что, давайте. Я у Пятикоучи уже был, я хочу выучить английский, и никто не помог. Да? Если вы тут будете, ну давайте, там, тролевали, да, а я, э, ну... Можно спросить его, э, скажите, пожалуйста, я буду записывать прямо, э, что было результатом первого похода к коучу, он там что-то начинает говорить, а на уровне действий ваших, а второго, что вы конкретно делали, как давно стоит этот вопрос, да? на что вы рассчитываете, ну такой провокационный вопрос, да, что вы от меня ждете, вот, Это все провокация. На это нужна смелость. Э, важно, ну, вы говорите смелые вопросы. Да на любой вопрос нужна смелость. Э, например, навык резюмирования, его тоже можно сюда добавлять. И клиент может сказать, нет, не совсем так. Если мы резюмируем не всю сессию, да, лучше, чтобы это резюмировал клиент, а если мы резюмируем по ходу, да, клиент, как-то ему кажется, что он запутался, и мы говорим, позволю, я тебе скажу, что я поняла. Ну, для того, чтобы клиент через это сам увидел эту ситуацию по-другому. На это нужна смелость. Он может сказать, нет, я, это совсем не так. Окей, а как? И это нормально, это абсолютно нормально. И здесь нам будет помогать принцип ошибки делать модно. Это принцип нашей школы. И для того, чтобы следовать этому принципу с клиентом, важно его сначала поместить в свою голову. А это действительно для коуча прям буквально высота, порой не по, ну, такая, ему кажется, что неподъемная. Да, тут нужно усилие и усердие, потому что э, есть прям пласты убеждений перфекционизма, э, связанных с перфекционизмом, да, стремлению к соверш... быть совершенным, идеальным. Но мы же знаем, что идеального нет, совершенного нет. Да, можно двигаться, это путь. Кстати говоря, вот, если коуч остановился в развитии, ему нужно уходить из профессии. Потому что коучинг, он про развитие. Да, у него не, не главная цель развития, главная цель коучинга – клиент достижение клиентам целей. Но побочный эффект развития клиента без него – он не достигнет цели, потому что нужно делать что-то другое, а значит быть кем-то другим. Вот, ошибки делать модно, и важно в себя это внедрять. Мне очень нравится цитата «Смел тот, кто не боится ошибиться», да, в подтверждении моих слов. И даю правила, по которому можно развивать эту самую смелость. Мне это правило, мне часто берут интервью и приходится вспоминать свое детство и не только те куски, которые надо терапевтировать, у меня много часов терапии за спиной, но и те куски, которые помогали мне становиться лучше и быть тем, кто я есть сейчас. Итак, 20 секунд храбрости. Что это значит? Коучи все знают, что мозг устроен так, что его задача удержать нас, его части, да, логической части, удержать нас до зоне опыта и сделать все возможное, чтобы мы не делали по-другому, чтобы мы делали так, как раньше. Например, мы сидим где-то в кафе и вдруг видим, заходит, ну, не знаю, кто-то, на кого вы равняетесь, и вы понимаете, что вам очень хочется подойти, но нет, вам страшно. Или... Не знаю, вы увидели любовь в своей жизни, но страшно подойти. Это мужчина особенно касается. Или девушка, которая думает, «О боже, ну это же неправильно, мужчина должен походить первым». Ну, и так далее. 20 секунд храбрости. Внутри себя. Я только на 20 секунд объявляю себя смелым. Только 20 секунд. Все. Дальше. Эм... И вот эти 20 секунд хватит на то, чтобы подойти, Хватит на то, чтобы заговорить, хватит на то, чтобы представиться. Вы видите человека и понимаете, он рассказал о себе, что вы можете сейчас быть ему полезной как коуч, но не решаетесь ему это сказать, потому что он, ой, он такой вот весь важный, не знаю, у него такой чек в банке и так далее. 20 секунд храбрости очень помогают вам прорваться сквозь вот эти установки мозга. Интуиция. Помните, мы двигаемся по э, структуре сила, смелость, теперь интуиция. Интуиция – это связь со всемирным банком данных. Чтобы туда попало в этот банк данных нечто, что вам потом нужно оттуда достать, нам нужно учиться, нам нужно осваивать эти самые инструменты, которые уходят потом на интуитивный уровень, и мы их достаем легко. Кто-то хочет что-то сказать? И это случайно получилось, звук включился. Если хотите что-то сказать, просто напишите в чат, и меня э, мои девчонки остановят. Хорошо? Интуиция подскажет мыслящему разуму, где искать дальше. Йона Солк, вирусолог э, крутое, крутая такая цитата которая поддерживает э, мой месседж. Как развивать интуицию? Его заскриньте, пожалуйста, этот слайд. Вот, заскриньте, и все потому что здесь я долго останавливаться не могу, это... Я люблю тему осознанности, я в нее очень глубоко погружаюсь, и осознанность на уровне быть это тот способ, который мы можем действительно, особенно в моменты остановок для перехода на новые уровни, очень сильно продвигаться. А мы идем дальше, и для меня вот маркер интуиции потоковое состояние про это много пишет Михаич я его не выговариваю его э, фамилию да Чин Сент Михай да спасибо руслана <связывая> понимаешь я не могу его фамилию выговорить могу но запомнить ее не могу вот. ну наверное я могу но просто не утруждалась это делать э -э он крут в этой теме и Многие коучи знают, когда они в потоковом состоянии, и знают, когда они из него вываливаются. И в потоковом состоянии доступ к интуиции, конечно же, абсолютно точен, точно есть прямой. Любовь, да, один из элементов модели силы любовь. Ну вот для меня любовь это мудрость увидеть поступки другого, любовь Творца. Даже если этот поступок нам не нравится, что я имею в виду? Не нравится нам этот поступок, но задавая себе вопросы, опять же нам нужна осознанность, задавая себе вопросы, с чем это связано, да, что я попала в такую ситуацию, почему мне человек это сейчас, не знаю, это сказал, это сделал, э, чем, э, Куда? зачем мне нужна эта ситуация, какие выводы из этой ситуации, меня выводят на какие-то другие уровни или э, как это связано с той задачей большой которую я решаю сейчас на данном этапе своей жизни это помогает нам действительно м, расти сквозь ситуации ограняться остановиться этим самым сверкающим алмазом а не э, просто м, напрягаться закрываться и вести себя автоматически автоматически вы знаете да рептилийный мозг способен только на три реакции ведь беги замри а мы не есть наш рептилийный мозг мы есть нечто большее очень такая сложная система которая через осознанность можно управлять и здесь важен принцип верь в безграничный потенциал и свой и клиента и здесь такое правило если мы не верим в себя мы не можем верить другого, друзья. И точно так же, если мы не верим в другого, мы не верим в себя. Это уровень убеждений и, под, э, и ценностный уровень. И потому с этим точно нужно что-то делать. Э, прежде всего, ну, через изменение своей установки мы помогаем нашему клиенту повышать веру в себя, даже не через запрос «я хочу повысить уверенность». Вот, не тема этого семинара, но я рекомендую не брать этот запрос, а разворачивать его, выводить его на те ситуации, где ему нужна эта уверенность, и работать конкретно с ситуацией. Заповедь коуча номер четыре: Прими клиента со всеми его неудачами, страхами, остановками и слабостями. Это связано и с заповедью номер два про безоценочность. Это связано и с моделью сила, которая очень помогает. И тут возникает все равно вопрос, как, да, очень будет помогать, помогать, конечно, нам будут скиллы, да, это, но это не навыковый уровень, это уровень все-таки бытия, это уровень наших установок в голове убеждений, это уровень наших ценностей, и когда у коуча ценность люди, конечно, таким коучам легче, в, в коммуникации, во взаимодействии со своими клиентами э, и с клиентами-группами. Это действительно диалог равных. И очень часто э, только потому, что коуч в экспертной позиции, э, коучинг не случается. И заповедь коуча номер пять. Убери себя со сцены. Э, вот как вы понимаете это, друзья? Как вы понимаете этот месседж? Убери себя со сцены. Может кто-то включиться, поделиться или хотя бы написать в чат. Опять же, жду э, несколько секунд, чтобы дать вам возможность проявиться. У нас же все же диалог. Э, э, мы тут все коучи. Ладно бы, я сейчас проводила какой-то вебинар для людей, которые с ним не сталкиваются. Спасибо. Выключили экспертность? Да, Я что еще? Супер, спасибо. Ну, эмоции это лучше проявлять, ну, в той мере, в которой мы, прежде всего, коучу важно быть живым, но не вестись за эмоциями клиента и не испытывать те эмоции, которые испытывает он. Вы, наверное, это имели в виду, верно? Не вести клиента, не думать, что опыта у тебя больше. Абсолютно точно, не вести клиента, не думать, что опыта у тебя больше, да. Не Спасибо, не включили не да, не выступать, точно. Убери себя со сцены. И я даю вам буквально такие, сейчас дам несколько принципов и инструментов, через которые можно эту заповедь реализовывать. Мне нравится цитата Лаудзы, я обожаю его цитату, я просто фанат Лаудзы. Чтобы вести людей за собой, иди за ними. В чем это проявляется? Это проявляется, для меня эта цитата один из прям инструментов. Например, не веди человека в, за собой. Да, и я попадаю даже сейчас, я сейчас работаю в менторинге со своим ментором, и я сама обнаруживаю моменты, когда я повела клиента. Да? Был выбор, и можно было в разные стороны, но я выбрала вот сюда. Да? Почему я не задаю вопрос в этом моменте? Например, клиент нашел э, убеждение в этом моменте важно спросить э, что ты с этим будешь делать что бы ты хотел с этим делать да? э, а я например выбираю куда-то повести его в другое предположим я спрашиваю чему это мешает как это тебя ограничивает видите да я выбрала один из путей вот э, и это очень важно, задавать вопросы к ответам клиента, а не к той схеме, которая есть у нас в голове. Это очень важно помнить, что мы фокусируем клиента на его большую цель, и когда двигаемся, идем за ним, нужно связывать то, что он сейчас, тот этап, на котором он находится в сессии, с той большой целью для того, чтобы клиент видел, что он к ней двигается. Еще один принцип. Меньше значит лучше. Меньше значит лучше. Это и один вопрос за один раз. Это и очень вопросы, самые лучшие вопросы. Это четко, четкие, простые, короткие. И при этом те, которые выводят клиента, да, прорывные для клиента на какие-то новые уровни, на те уровни, на которых он еще не был. 20 на 80 только 80 процентов сцены до да, коучинга принадлежит только только 20 процентов сцены коучинга принадлежит коучу это максимум лучше меньше и 80 это сцена клиента и в эти 20 входит и наша прямая коммуникации наши вопросы и Наши паузы, да, наши паузы. Мы говорим, позволь, я подумаю. Это тоже наша сцена сейчас. Хотя, в принципе, и клиент в это время думает, но это наша сцена. Еще один принцип ЗВСС – это задал вопрос, сиди и слушай. И сюда же есть такие дополнительно «держи в кармане, не знаю, пластырь». Иголку с ниткой, если пластырь не помогает, потому что пластырь вообще это такой податливый инструмент, это очень важный навык, который важно необходимо буквально развивать с первых минут обучения коучингу. И еще один принцип особенно необходимые людям, у которых, клиенты которых получают результаты волшебная пила. Он такой с юмором. Как только коуч чувствует, что у него растет сейчас, да, корона на голове, ему нужно обязательно ее спиливать. Корона моментально – это экспертность или это на уровне коучингового присутствия, да, создания атмосферы доверительной, рабочей, потоковой, это будет мешать. Поэтому волшебная пила, вот со мной она всегда тут вот в кармане. И чем по рангу становится, не знаю, по рангу, ранг у меня связан с опытом, да? Тысяча ранг повышается, да, там, две ранг повышается с опытом. И есть, конечно же, склонность такая сразу у коучей, да, Тут зазвездиться Нет. Как только мы остановились в развитии, все, наши клиенты получают меньше. И мне очень нравится, я, я называю это мантрой коуча. Джона Миллера из книги про активное мышление такая вот молитва буквально, да? Боже, дай мне разум и душевный покой. Принять людей, которых я не в силах изменить, мужество изменить человека, которого могу, и мудрость понять, что это человек я. Не меняем своих клиентов. Когда начинающий коуч в супервизионной сессии рассказывает про то, что да я же задавал такой вопрос, да он просто не понял, да надо, он сам не знал, чего он хотел, а ты тут для чего? Ты тут для чего? Ты для того, чтобы он распутался. Вот. И э, нас э, мы много говорили уже, у меня еще сейчас будет полезности всякие, и книги, и фильмы, мы много говорили о э, том, что Важно развиваться. И многие знают, что я развив... обучаю коучей, но мало кто знает, что у нас есть программы развития, на которые я приглашаю коучей из разных-разных школ. И для всех коучей ICF пространства и тех, кто слушает вебинар, будет действовать с паролем за да, и сейчас мои помощники сбросят ссылки. У нас в ближайшее время есть на лето, да, летнее такое предложение. Три э, крутых э, очень ивента. Это убеждение, э, секунду, извините, я не туда нажала. Э, тренинг по убеждениям, многие про него слышали, 7-8 июня. Тренинг-мастерство, продвинутый курс, это 4-7 июля. И коучинг э, интенсив, 15-18 августа э, э, все получают 15-процентную скидку, это скидка только у областников нашей школы. Э, особенно про интенсив, там будут не коучи. Как правило, туда приходят коучи, берут себе клиентов, э, продают себя, и это очень крутой, Проект, на котором вы можете даже мастер-классы провести, можете быть одним из спикеров, вы видите, 12+, стать одним из спикеров. Вот этот рекомендую очень сильно. Убеждения, это у вас будут инструменты, как работать с убеждением мастерством Это следующий уровень э, любого коуча, который прошел как, любую школу. Мои контакты можете себе заскринить. И, и сейчас будет еще польза. Давайте, может быть вопросы какие-то есть, друзья, поделитесь, пожалуйста, вопросами, пока я вот перехожу на вопрос, что самое ценное вебинаре было для вас. Если вопросов нет, буду признательна вам за обратную связь, что было ценного, что получили, какая есть польза, и, конечно же, буду благодарна за ваши вопросы. А пока полезности. Что читать? <сёдно> э, вот эти четыре книги три из них, да, не про коучинг рекомендую книгу «Коактивный коучинг» я ее рекомендую, у меня есть в онлайне кому, кто хочет, напишите мне э, не знаю, куда, куда написать <сёдно> да, вот э, Юлия Кучер, напишите Юле, или что там ты сбросила <сёдно> телефон, <сёдно> телефон, вайбер, телеграмм куда-то напишите Юли, <сёдно> и она вам сбросит онлайн книгу я бы остановилась на трех книгах осознанность, максимальная концентрация и уроки импровизации это как раз книги про этот самый уровень быть, про который мы с вами общались уроки импровизации это как быть живым как снять эти самые роли и маски когда я сама была клиентом коуча у которого перекос в сторону технологичности да Ощущение, я на допросе. Это первое мое ощущение. Второе ощущение, он что-то знает и что-то от меня хочет ровно то, что он знает. Но я не знаю, как это угадать. Вот такое у меня было ощущение. Я, конечно, им поделилась. И третье, что у меня, какое у меня было ощущение? У меня было ощущение, что я все время в чем-то не права, что он вот такой молодец, а я такая не недомолодец это как раз вот трансляция вот этого технологичности. Очень важно быть вот таким же, я сейчас такая же, как я в жизни. Я сейчас ничего не изображаю. Те, кто меня знают, может это подтвердить плюсиками. Наверняка тут есть и мои выпускники, и они меня видели в тренингах, видели на встречах, когда мы просто выпиваем, болтаем, смеемся радуемся жизни они меня видели просто на улице когда я с семьей гуляла и вдруг встреча и обнимашки вот это очень важно и когда мы с клиентом мы тоже такие же мы живые тогда это позволение коучер клиенту быть живым максимальная концентрация книга об эмоциональном интеллекте несмотря на такое рисунок и название я была в удивлении, потому что и в открытии э, «Лиси Паладина» э, замечательную книжку написала. «Осознанность» — это буквально такой, по-моему, восьминедельный, если я не ошибаюсь, курс, когда вы каждую неделю делаете нечто и переходите на другой уровень осознанности. Очень круто, крутые три книги про э, уровень «Быть» как для коуча, так и для клиента. И что смотреть? Что смотреть? Вот это все фильмы про коучинг. И порой нам, у нас спрашивают наши клиенты, а что посмотреть про коучинг? Особенно, когда они сами интересуются этой технологией и мы им потом рекомендуем куда-то пойти в школу. Ну как рекомендуем? Не, не как коучи, конечно, просто как люди. Да? Мы можем им про это сказать, что он слушает, ну, здорово у тебя, наверное, бы получилось, мне так кажется. Вот. Легенда Баггера Венса, Тренер Картер, Мирный воин и мультфильм кунг Панда. Все эти четыре произведения талантливейших, они про коучинг. Там, конечно, не было коуча, клиента, здравствуйте, я коуч, здравствуйте, я клиент, этого не было, но э, герой, э, вы будете видеть, кто конкретно э, там роль коуча в каждом фильме и в мультфильме э, играет, но вы поймете это, кто он, этот коуч. Друзья мои, на моем блоге заднепровская.com есть огромное количество всякой разной полезной информации. Здесь я вам просто показываю, что, например, есть у фильма «Вступник» для саморазвития. Прекраснейший раздел «Коучинг». В этом разделе вы можете найти огромное количество статей и как для себя коучей с инструментами, с знаю, списками вопросов, так и по коучингу в бизнесе. И любопытный раздел тоже для бизнес-коучей, бизнес, бизнес успеха у меня называется. Я очень щедро делюсь, и есть еще с, у меня YouTube-канал, куда тоже можно заходить и разные полезные видео себе просматривать, и туда же выкладываю коуч-сессии. Уже, правда, давно не обновляла, надо было обновить, потому что, наверное, последняя наша... Наша запись лет 5 назад, наверное, мы выкладывали, надо что-то сделать с этим. Ну что ж, друзья, силы вам и вашим клиентам. Мы уложились во время, и я благодарю вас за ваш интерес хотелось бы больше включенности от вас и больше ваших глаз здесь эм, спасибо вам огромное я все еще могу ответить и хоть хоть на один вопрос как если бы он был Не было вопроса, да? неужели так все было понятно и э, благодарность есть я благодарю вас э, вместе мы сила потому что коучинг технология которая может действительно повлиять на наше государство, на планету Земля. Я в, это, в этом уверена. И мы с коллегами ICF-сообщества и украинский чаптер сделаем все возможное и зависящее от нас. Правда, Руслана? Спасибо. Ну что, даю тебе эстафетную палочку. Спасибо большое за возможность и за этот эфир. Спасибо большое, Алла. Правда, очень важная информация. Только с опытом понимаешь, что надо все-таки обращать внимание и на, на уровень быть, надо разрешать себе тоже ошибаться и признавать, разрешая ошибаться себе, мы разрешаем ошибаться клиентам, мы, мы помога, разрешаем, как будто бы им чего-то не знать и одновременно разрешаем это себе. Да, именно поэтому я считаю, что в коучинг-школах важно этому уделять огромное внимание на первом модуле. Вот в первом модуле у нас, например, про это. Спасибо большое. Благодарю. И сегодня, я так уверена, очень много участников смотрят, кто в машине, кто может быть в транспорте. У нас даже было такое, что в самолете человек перед вылетом смотрит. Поэтому было очень много вопросов о том, будет ли запись. Запись будет, коллеги запись будет размещена уже после недели коучинга, мы все вебинары соберем, все красиво оформим, заставочки сделаем и разместим их на нашем YouTube-канале и на нашем сайте украинского чаптера icf Все обязательно будет, и мы вам об этом сообщим и на странице Фейсбуке Facebook ICF Ukraine. поэтому следите, пожалуйста, и завтра будет целых два вебинара будет вебинар в 10 часов от Ирины Стрельниковой о коучинговом присутствии и в 11.30 от Галины Берябиной «Психология для коучей». Приглашаю также завтра всем. Спасибо большое, Алла.